Поскольку сейчас Великий пост, да, ну, церковников христианских, поэтому мы тоже с вами этой проблемы коснемся. И поскольку сейчас вот переход земного человечества от одной фазы жизни к следующей фазе, то есть мы переходим к шестой фазе существования, от пятой, и, как правило, переход всегда, от одной фазы или ступени к другой, сопровождается переустройствами на планете. Планета начинает, как говорят, бы, шевелить телом и перетряхивать все, что на ней. Паразиты там где-то скопились, она их уничтожает, скажем. Какие-то места, отдохнувшие это дно океанов от прошлых безобразий, вот там, где Атланты на безобразничали их. То есть мы с вами были атлантами. Эти места что? Надо как следует помыть. Что их надо шапустить, чтобы спрятать от нас, двуногих безумцев. Чтобы эти места отдохнули. Понятно, да? Или непонятно? Вот как мы, допустим, с вами квартира, если у нас там... Прилично, это в одной комнате делаем ремонт, то в другую переползаем, да? Нет. А что вы решили, что на планете такое же нельзя? Точно так и тут. На планете такая же картина. Вот если бы мы себя вели умно, как хороший хозяин, то тогда, начало ремонта, мы бы вот из тех мест, которые должны были погрузиться на дно океанов, мы потихонечку переползли в другое место, которое наоборот пока еще оставались бы. А поскольку мы как бы ума себя или разума себя лишили да, да. поэтому все умалишенные будут что уничтожены вместе вот с, с тем хозяйством которое должно пойти на дно океанов сейчас вот эту америку показывает там снегом ее заносит там ураганы морозы там и сейчас еще, на год полоскать будут, а потом все это рухнет в океан. Особенно восточное побережье Америки. Вот. Но все-таки не резко же, не сразу же подготовить там народ. Может кто-то там почешется и опомнится. Так ведь, да? Все большее количество людей... В разных странах начинают понимать, что причины экономического и экологического кризиса надо искать вот в той бездне бездуховности, куда ведет на себя земное человечество. Порвав связь с высшим творящим началом, земной человек не находит счастья в сиюминутных плотских радостях технократической базарной цивилизации. Войны, убийства, разврат, злоба, жадность затягивают свой порочный круг массы людей. Темные силы довели планету до такого состояния, сказано в учении живой этики, когда никакое земное решение не может вернуть хотя бы условное благосостояние для всех. Чувствуете, что они натворили? Темные силы. Ну, хоть они такие нехорошие темные силы, да? А где они? Где эти темные силы? Мы, мы все понемножку темные, только одни больше, другие меньше. Одни очень темные, другие не совсем. А есть такие серенькие: ни, ни рыба, ни мясо, ни Богу свечка, ни черты почерка. И все вместе, особенно вся темная часть человечества, оказывается, их очень много, называется дьяволом. Вот этот дьявол коллективный, если так взять человечество, Довел планету до такого состояния. Ну, а есть, конечно, и черная иерархия. Там еще главарь был, который в сорок девятом году был уничтожен. Ну, вот, есть такие довольно сильные черные сущности. Они, конечно, командуют парадом пока еще где-то. Правда, у них земля, как говорится, из-под ног уже уходит. Да, все их планы сейчас... Если когда был сам Люцифер-то жив, он мог планы высших сил, светлых сил, разгадывать еще до того, как они начинали воплощаться. Вот. А у них сейчас такого нет, его уровня. Вся эта публика черная, которая осталась недобитая, они заглянуть вот туда, как говорится, в огненный мир не могут у них нет такой возможности и им приходится сейчас гадать где у них там что удастся, а где не удастся но гадости они стараются везде так сказать, делать и в первую очередь виноват кто? в том, что они такие гадости делают каждый из нас и все люди вместе понимаете? в наше время уже никто не может сказать, что земные меры вчерашнего дня пригодны на сегодня и на завтра. Только основным определением своего существования в плотном виде и пониманием тонкого огненного мира можно укрепить свое бытие. То есть признать надо, что есть там тонкий мир, тонкие энергии, высшие миры, наладить связь сферах и света а наладить связь сверхъя и света силам тьмы у нас, которые правят у нас, они же все начальника ходят, им никакие высшие силы не нужны. А вот тот, так сказать, церковный бог или сектантский какой-нибудь, какого на самом деле ты в космосе нет, и на планете нет, вот этих богов для них подавай. А один как-то написал в российской газете, что Христос для нашего капиталистического мира, он так и пишет, не подходит. Он коммунист. Христос. А нам коммунисты не нужны, заявил этот тип. Так что для католистического мира, для вот этих буржуев, для элиты Христос, какой предлагает Ему там православие католицизм, им не нужен. Прямо открытым текстом. Уж не говоря о настоящем Христе, им даже церковный Христос не нужен. По историческим свидетельствам, в самые древние периоды, доступные нашему изучению, среди людей появлялись пророки, гении, носители величайших знаний, нравственности. Поражает то, что знания, принесенные этими светочами, опережали общее развитие человечества на целые столетия. Великие идеи, как правило, не могли быть еще восприняты людьми, но зато их неразрушимый свет питал человечество много великих учителей прошло по земле с целью, чтобы ускорить эволюцию жителей планеты, очистить планету от тьмы невежества. А как с ними поступали? Злобные дикие толпы топтали их забрасывали камнями, сжигали, распинали на крестах, извращали, как правило, облики посланцев свыше. А почему они так поступали? Ну, во-первых, сам главарь же был еще жив, в черной иерархии, да? Это же под его руководством все это дело творилось. Ну, ну и ближайшие к нему там его маршалы-генералы. Вот самого генералиссимуса ликвидировали, а не все же погибли, еще многие же остались. Вот они сейчас, на физическом плане, вот они объединились там, в Европе, Америке, в так называемый комитет 300. Все вот эта мразь темная. Такая вот участь постигла и одного из великих космических учителей, известного нам как Иисус Христос. О светлой жизни Христа мы знаем основном из церковных Евангелий. Ну и на основе вот этих евангельских сведений написаны много разных литературных произведений. Но ну, а нам известны до нашего времени дошли четыре узаконенных церковниками, или так называемых канонизированных, четыре Евангелия. Ну, в конце вот этой Иудейской Библии, они там называются Новым Ветхий Завет – это Иудейская Библия или ихняя Тора, а к ней вот, так сказать, там прилепился этот Новый Завет сзади. Да и, в общем-то, евреи, иудеи, они недовольны, они обвиняли православных там и католиков в том, что те у них похитили их собственную Библию, и присвоили ее. То есть плагиант, по сути дела, совершили вот эти православно-католические попы. Но они так все время повыступали, а потом так привыкли. А что привыкли? Потому что среди возглавляли обычно вот разные церкви разные церкви возглавляли их главарями там патриархами, папами были черные иерархии всегда там пребывали потому что они просто бы не могли существовать не могли вообще бы жить эти церкви здесь на этой планете если бы они не были творением темных сил они просто не могли бы здесь ну вот Христос пришел его уничтожил а церкви продолжает существовать Разные секты всякие возникают, хоть бы что. А мы и знаем, как расправляются власти с неугодными, да, и расправлялись все время. Да, он, Возьми тех чеченцев, взяли, вывезли буквально 24 часа, 48 часов вернее. Выбросили их туда, вот в Сибирь, Казахстан. Или те же татары вот здесь, да. 48 часов в чем были, там мешок схватил, кто успел понять, и раз вывезли в этих в грязных вагонах для животных. Так что любую секту, любую церковь, власти мгновенно бы уничтожили, если бы что, она, тайная церковь или секта, им не служила бы. Понятно, да? В последнее время стали появляться новые, малоизвестные людям сведения о жизни Христа. Куда можно отнести апокрифические Евангелия? В связи с ряда путешественников по странам Востока, среди которых был Николай Натович. Кстати, Натович, вот слышали о нем, да? Он написал тибетское Евангелие о Христе. Да. И Николай Верих. Так Натович был же православный священник. И он там, когда ездил на Востоке, в восточных тибетских монастырях нашел сведения, древний манускрипт о пребывании Христа там. А церковники тщательно это дело вытряхнули из Нового Завета. А почему? А потому что это им очень, самому князю Тьмы, который был основателем, творцом вот этих вот так называемых церковных учений, там все это не нужно, все лишнее. В 20-30-х годах нашего 20-го столетия, как помощь человечеству в самый трудный период истории, было дано учение живой этики. То есть, космос предложил людям э, познакомиться с космической этикой и пытаться что-то делать в этом направлении. То есть, у себя, так сказать. Что такое этика? Это правило поведения. Это отношения между людьми, между человеческим миром и миром там, растений, животных, между человеческим миром и высшим миром, там, космосом, высшими существами, там, отношения с Богом там, и так далее, и так далее. Этика. Источник учения это высшие силы нашей Солнечной системы, великие учителя. Имя одного из них нам известно, близко, дорого – это вот Иисус Христос. Великий труд передачи учения жизни или живой этики был возложен на семью релихов, состоящую из четырех космических учителей. Это редчайший случай, чтобы сразу в физическом мире воплотились четыре космических учителя. А в бурных моральных физических потрясениях проходит темная тяжкая эпоха. Она называется на востоке Кали-югой. Население планеты состоит перед новой светлой эпохой. И нам суждено жить в особенно судьбоносный, тяжкий переходной период, когда от каждого человека зависит многое. Как для Земли, так и для себя самого. Вот сейчас поэтому вы слышите везде о так называемых демократических устройствах, да? А что такое демократия? Это вроде бы когда каждый что-то решает, да? Да. Оказывается, демократия с одной стороны никакой свободы конкретному отдельному человеку не дают. Но стоит иллюзии, якобы что-то дает. И в то же время на духовном плане там человек может выбирать, когда нет вот такого диктата, нет, так сказать, таких вот тоталитарных диктаторов. Сейчас он может пойти в эту секту, в другую, в пятую, десятую, в церковь, в партию какую хочет там. Или там вот решили там 120-130 этих гомосексуалистов в Новом Орлеане собраться, да, помните, да, собраться решили? 125 тысяч. В американском городе. Ну, вот, завтра решили, а сегодня ураган Катрина город уничтожил. Вот чего когда не собрались, он там, этот ураган, в это время, не пришел почему-то. Но я предложил сексуали, этим гомосексуалистам, там, почесаться и опомниться. А ведь могли бы что? Собраться он, так сказать, их бы там как следует и постирал бы. Ну, сейчас вот южный берег Крыма, эти власти местные, они хотят превратить э, тоже примерно вот в этот Новый Орлян, да? сплошь здесь один разврат должен быть, все все под это должно делаться. Видимо, здесь должны собрать всю эту публику, которую надо утопить в этом Черном море. Вот. И потом такое случится. Но перед этим нас, надо куда-нибудь уберут, вон, за ту гору нас с вами. А кого нас? Ну, те, которые действительно опомнились и то, что делают эти власти, мы с ними делать этого не будем. Так что дело очень интересное назревает. Учение «Живая этика» это великий призыв высших сил к объединению именно на основе знания, на основе духовного развития на этой почве. Потому что на материальной почве столько было всяких объединений, и все, как говорится, коту под хвост, как говорят. Никакого толку. Но вот Совсем недавно, 70 лет, мы строили эту материальную базу коммунизма. Построили. Для кого? Кто все разграбил? Оказывается, а, для них мы строили это. Вот сейчас они живут припевающе. В канонических Евангелиях отсутствуют сведения о длительном важном периоде, 18 годах жизни Иисуса, от 12 до 30 лет. А Он в это время неприятно странствовал. Персия, Индия, Тибет. Об этом рассказывают легенды-притчи, собранные в книге «Криптограмма Востока» а также в книге Натовича о жизни Христа в Индии и Тибете. Многочисленные путевые заметки, сделаны Николаем Рерихом об этом, о жизни Христа там, на Востоке. Чтобы помочь земным людям, космический учитель должен был земными ногами пройти и человеческими словами спросить. То есть вот вот момент надо, надо усвоить нам один. Мы с вами воплощаемся, получаем здесь новую личность, да? Вот каждый раз сюда приходим, искра нашего, как говорится, высшего манаса воплощается сюда, получает эту личность, и вот ее каждый раз надо что? Учить. Он ложку даже не умеет держать, ходить не умеет, говорить не умеет. И каждый раз... Только к 30 годам, 30 годам, если по прошлым жизням у нас был, был канал связи, или связь была с, нашей, с нашим Отцом Небесным, то есть с нашей собственной триадой, то к 30 годам эта связь налаживается, а если не было, этой связи не было. Так ходит вот этот вот мертвец тут, труп раскрашенный. Вот сколько этих трупов тут ходит, мертвецов. Гробов раскрашенных, как та же Библия говорит. Понимаете? А если связь есть, тогда, естественно, человек может что-то здесь хорошее сделать. Это тоже касательно нас. И любой космический учитель, когда воплощается, ему тоже надо эту личность учить. Понятно, да? Чтобы вот это усвоили вы. Потому что вот Христос воплотился, ему надо было, как вот Блаватская, скажем там, Рерихи, все абсолютно, все посланцы свыше должны здесь учить свою вот эту новую полученную ими личность таком закон. Поэтому Христу надо было пойти, Пространствовать там и так далее, и так далее. Правда, они не так баклуши бьют, как мы с вами там пошел куда-то там попутешествовать, поглазеть там. Понимаете? А у них там целеустремленно все это. Интуитивно, они знают, чем им надо заниматься. У нас тоже интуиция есть, да? Конечно, только она несколько другая. Мы как-нибудь потом поговорим об этой нашей интуиции. Так вот, ему тоже надо было. Поэтому он пошел. Куда? Туда, откуда пришел. То есть, повел эту свою личность куда? В духовный центр планеты. Ну, в Тибет. Тибет этот большой. Там, кстати, черных колдунов и магов полно. В том же Тибете. Понимаете? Ну, как сказано, там, где сильно, сильный свет, там и тьма туда лезет. Для чего? Потому что ненависть и злоба ее толкает туда. Надо же везде нагадить. Везде же помешать, везде разрушить. Вот он поэтому пошел на восток. Учиться у кого? У своих великих собратьев. Личности надо обучить. А потом он, естественно, вернулся, то есть Сигадан вернулся в Иудею для того, чтобы уже людям передать знания. Он был неутомим в пути и в песках пустыни. То, что люди испытывают, ему пришлось тоже испытывать, то же самое. Поэтому учение живой этики он назван великим путником. Вот будете читать там, это и он имеется в виду. Каждая притча, рассказанная Христом в широком кругу слушателей, имеет свой глубинный тайный смысл. Вот эту мудрость тайны он наедине объяснял своим ученикам, будущим апостолам. И выбрал он эти 12 апостолов не случайно. То есть они по прошлым воплощениям уже к чему-то были готовы. Понятно, да, вот этот момент тоже надо усвоить нам. То есть ни в коем случае не представлять человека э, так от ниоткуда там взявшегося, из лициклетки какой-то, от папы с мамой якобы, тысячи лет развития сознания человеческого помогает постичь, что вот Евангелие о Царстве Небесном, которое Христос своим принес, это благая весть о космическом предназначении человека. И вот в Нагорной проповеди, как в едином фокусе, сконцентрированы все основные заветы учения Христа. Среди простых прекрасных притч, как рост я и знания об основах бытия, то есть о космических законах, о беспредельном развитии сознания человека в трех мирах нашей планеты. Удивительная простота передачи великих знаний с учетом сознания слушателей является отличительным, прекрасным свойством учения космического учителя. Как ребенка воспитывает пример жизни родителей – так пример жизни посланцев свыше великих учителей освещает лучами света темные будни нашей жизни и показывает пути эволюционных восхождений для всего человечества. Для людей огромных регионов нашей планеты на разных материках близким и дорогим стало имя Христа. Каждый век его земного пути. Рождение, детство, странствия, учение, крещение, искушение, проповедь о Царстве Небесном, преображение, крестная смерть, воскресение. Все это дает духовную пищу уму человека, призывает к самосовершенствованию. Другой вопрос, как люди это все воспринимают, как они. Каждый ведь по-разному. У каждого свой Христос, то есть свое представление о нем. Но обязательно есть нечто общее. Все мировые религии и философские системы, если они истинны, то есть если они ведут человека путем космической эволюции, указывают на этот путь восхождения. А восхождение с чего начинается? Ну, познать надо себя сначала. Познать себя для чего? Чтобы найти в себе Божье отражение где-то там внутри. То есть искру Логоса, его частицу. От древности этот путь содержал три этапа – очищение, озарение и совершенство. Очищение. Без очищения не может быть озарение, а без озарения не может быть шествие по пути совершенства. И вот он призывал, в первую очередь, к очищению. Вот он, естественно, используя силу своего духа, ускоренно провел через процесс очищения своих апостолов до озарения. Но наверняка они были готовы в какой-то степени с прошлой жизни, потому что на аркане никого же не притащих силком, скажем, к тому же озарению. да? Для человека это опасно. В Евангелиях мало говорится о Матери Христа, у некоторых даже создается такое впечатление, что, мол, о Матери вроде бы особо и говорить не надо, и размышлять. Учение живоэтика освещает вот эти вот утерянные свидетельства глубокой духовной связи между Матерью и Великим Сыном. Внутреннее понимание значимости женского начала хранится в глубинах народной души. Но вот в некоторых странах Богоматерь почитается довольно высоко, как и Сын Божий. В учении живоэтики сказано, что мало знает человеческая история о матери великого путника. Она была не менее великой, нежели ее сын. Его мать была из великого рода и собрала в себе утонченность и возвышенность духа когда вот мы читаем в учении живой этики о том, что она была из великого рода, ну, а поскольку она вроде бы еврейка была, и так? Израиль же, иудеи, да? Так? так это что, великий еврейский род имеется в виду, вот здесь скажу? Нет, конечно. Она представитель космической иерархии. Из этого великого рода она была специально воплощалась, чтобы дать возможность воплотиться космическому учителю. Она заложила в сыне первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько языков и тем облегчала путь сыну. Она не только не препятствовала его дальним странствованиям, Наоборот, собирала все нужное для облегчения этих странствий. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в малодушие отвечения. Величие завершения. Он же пошел на крестную смерть, понимаете? Ну, с точки зрения, скажем, обычного, скажем, нашего начальника или такого, который власти любит, власть любит употребить, да? Некоторые люди размышляют, мол, такую колоссальную власть имел космический учитель. Он бы тут все в порошок бы стер. А он, понимаешь ли, вот это. Иудеи там его плевали, избивали, мордовали, понимаете, распяли его хоть бы что. Некоторые даже думают, что там Христос, слабак какой-то. То есть много разных измышлений на эту тему, вот таких вот пошлых. Некоторые даже Иуду возвеличивать стали. Несчастный, пострадал. То есть во всех этих вещах нужно основательно разбираться. Его Великая Мать была готова пережить тот же подвиг. И Сын поведал ей свои решения, закрепленные заветами великих учителей. То есть Мать Его знала о том, кто пришел, Зачем пришел? И она знала, зачем она пришла. С какой целью. С целью помощи человечеству. И вот в животике сказано, что совсем не надо изучать было местные там иудейские обычаи, чтобы понять основания жизни Великой Матери. Не какие-то там иудейские обычаи, а утверждение будущего вело в волю матери. О ней поистине мало известно земному человечеству. Но говоря о великом путнике, прежде всего следует сказать о ней. Она незримо вела его по высотам. Ну, наверное, вам понятно, что воплощалась, наверняка, ну, если не сама матери мира, то кто-то, видимо, один из ее мощных лучей. Матери мира нашей Солнечной системы. Он шел твердо, ибо решил в сердце подвиг. А подвиг был уже предсказан, но его надо было принять всем сердцем, без сомнений, без сожаления. Вот такое неуклонное движение никем из окружающих не поддерживалось. Помните, даже в Евангелии там читаем мы, апостолы говорили, Господи, пожалей себя, чего уж ты там. Помните, да, когда его уже всем стало известно, что казнить его будут. Понимаете? Он пожалеть себя не захотел. Вот такое неуклонное движение исполнения миссии никем не поддерживалось, кроме матери. Ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Вот в связи с происходившей в Иудеи переписью населения Мария и Иосиф вынуждены были принять путешествие из Назарета. Вифлеем, ибо там как раз и родился Иисус. Ну, Мария и Иосиф, вы знаете, да, это отец и мать на физическом плане. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и спрашивают, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». То есть вот, все это, в общем-то, очень такое носит мистический характер. Помимо реальных событий, каждое реальное событие здесь имеет свою, так сказать, как бы таистинную подоплеку. Естественно, им показали вам где там кто. Они передали ценности, священные предметы и предупредили мать его о необходимости странствий. То есть надо уходить, не оставаться там. И эти волхват прались обратно. А как они могли знать, кто это? И зачем вообще идти-то было? Это что же были как посланцы, стать необычные? Не какие-то там, как нам иногда рассказывают, колдуны там какие-то, якобы. Назарет в провинции Галилеи, где проходило детство Иисуса, лежал на пути многих караванных дорог. Путешественники из Самарии, Иерусалима, Дамаска, Рима, Греции, Аравии, Сирии, Персии, Финики и других городов и стран останавливались на время, вот в Назарете. Не случайно там его детство проходило, в Назарете. Ну, то есть, вы должны понять, что вот свыше ничего никогда случайно не делается. Все всегда имеет очень глубокие смыслы. По обычаю, в древней иудее обучение детей велось путем изучения религиозных текстов. Уже в детстве Иисус стремился проникнуть в глубины духа, не удовлетворяясь формой. В 12 лет мальчик с родителями посетил Иерусалим на праздник иудейской Пасхи. Ожидаемая от праздника Пасхи радость была затемнена обильно проливаемой иудейскими папами во имя Бога, обильно проливаемой кровью жертвенных животных. Ну хорошо, хоть не люди резали, да? А во многих местах резали. Вот если взять тех же отцеков там и так далее, они перед тем, как их уничтожили, там испанцы разогнали, они там очень много друг друга в жертву поприносили. Евангелие свидетельствует о том, что Иисус в этом возрасте обладал мудростью взрослого, глубоким знанием церковных текстов и вступил в храме в длительную беседу с толкователями разными священных писаний. Ну вот в церковных евангелиях этих канонических сведения о Христе практически прерываются на 12-летнем возрасте. А в 30 лет появляется он уже как зрелый мудрый человек – обладающие сверхчеловеческими знаниями и возможностями. Но, как известно, духовные накопления, даже если вот, высокий дух пришел и воплотился, при каждом воплощении духовные накопления затемняются физической оболочкой. Вот с этим всегда проблемы. И земное обучение поэтому вести всегда необходимо. Конечно, ни за плотницким верстаком, ни с ножовкой-топором в доме Отца были получены Христом великие знания. Действительно, когда говорили там, а что там может из этого быть Назарета, да? Хорошего там, да? Правильно, действительно, что там из Назарета? Плотник, много ли там плотнику мог передать? Плотницкое искусство. А вот многие страны он исходил в поисках истины. Поэтому и в учении этой живой этики он назван великим путником. 30 лет почти ходил он, повторяя, чтобы отдать тем, кто не примет. А в большинстве своем его не было принято. И на этом пути странствий, увидя чистые глаза у того или иного человека, он спрашивал, а что вы знаете о Боге? Когда ему говорили о знаках звезд, он хотел знать решение, но азбука его не привлекала. Он говорил, не тем люди живут. Как могу прекратить губительную бурю? Как могу открыть небо людям? Почему люди оторваны от бытия вечного, которому они принадлежат? Вот такое учение Христа, учение о сущности жизни, затмевало магические приемы. Вместо покоения малых духов природы, он мечом духа своего разрубал все препятствия. Действительно, вот на его месте все духи и стихи, то есть вся природа была, как говорится, своего ног. Все тайны. Но он этим ничем не пользовался. Ну, правда, что вот там чудеса исцелений. Ну и что за это он получил? Первые знания были получены Христом в еврейской секте Иссеев. Иссеи исповедовали единые основы древних религий, проразглашенные в Индии Кришной, в Египте жрицами Азириса, в Греции Арфеем и Пифагором, а также известное иудейским пророкам учения о божественном глаголе и так далее. Мистерии о которых знали и иудеи, и греки, и египтяне, с помощью красивых символов поясняли, что божественная частица есть в каждом человеке, и что человек создан по образу Божьему. И задача человека – образ-то есть, а подобия нет. Вот надо еще подобие достичь. Кстати, вот мы все над этим должны работать. Принятые вот в эту общину братья, жили в общине, если жили, имели там общее имущество и так далее. Иссеям были присущи образцовой нравственность, кротость, доброжелательность, миролюбия. Мать Иисуса Христа происходила из семьи, приписанной к ордену Есеев, то есть к этому, к этому вот обществу. Иисус сохранил многие из принятых у них обычаев. Ну, вот, например, Белая льняная одежда, он тоже в ней, в ней ходил всегда. Это вот от общины Исеев. Общей трапеза, носившая оккультный характер, введена была Христом, так же, как и у тех же Иисеев, когда он общался вместе, собирались они с учениками. Учителя Иисеев открыли Христу все свои знания, но ему надо было больше, Путь его лежал на восток, в Индию, в Гималайя. Великое братство света. Но раз такое желание было, значит, стало быть, и были проводники. Ну, они откуда-то вдруг появились. Когда проводник довел его до того места, куда сам не имел права войти, три года они ждали его. Они довели его потом до Иордана, Белый холст покрывал его, и он одиноко шел под утренним солнцем. И над ним была радуга. А радуга символ чего? Радуга. Ну, вот у нас у каждого есть излучение, но радуги нет. Каждый, каждый светится. Символ гармонии. Гармонии. Вот радуга символ гармонии. То есть когда каждому цвету, и при том цвет определенный должен быть, понимаете? Вот ученые пытались радугу создать. А разложить могут. Вот солнечный свет взять, можно разложить на радугу. Но взять отдельно, собрать у нас здесь вот разные цвета, и потом снова, так сказать, пропустить через лезу, радуги не получается. Сколько они старались, ничего не получается не знает вот этого секрета пока. Так что вот радуга ⁇ символ гармонии. Весь космос стремится к чему? В гармонии. Вот это, эти, эти моменты надо нам знать, хотя бы теоретически. Богословами разных стран высказывались мысли о преднамеренном изъятии из Библии на первых церковных соборах данных вот об этих именно годах жизни Христа. Где-то сто лет назад, может быть больше, русский ученый литератор, православный священник Николай Натоевич опубликовал книгу о пребывании Христа на Востоке. А оказывается, вот эта книга, это перевод древнего манускрипта, который он нашел, который дали ему монахи там на время почитать. Нашел он в Тибете, в Ладаке, в монастыре Хиами. Естественно, книжка вышла в России, в Европе, но она немедленно была запрещена и объявлена высшими церковными властями мошеннической подделкой. Вот как эти невежды, эти высокобоставленные попы, как к этому делу отнеслись. Оказывается, у римского папы в загашниках там спрятано свыше 60 подобных вещей. И его вся эта верующая армия там, понимаете, по всей планете, в 300-400 миллионов, ничего этого не знает. Точно так, как у этих попов православных, такая же картинка. Согласно древним манускриптам, исса так называют, на Востоке, бывал в Греции, Египте, Персии, в Гималаях, проповедовал на берегах индийского ганга, а главное, он учился у великих космических учителей человечества. Под видом так называемой канонизации церковники на первых соборах повыбрасывали из Евангелий, как еретическое нечто, все, что было им невыгодно. Они старались обособить христианство от других религий мира, затемнить общие основы, уничтожить все упоминания о связи Христа с великими учителями света, потому что главарю, то есть в сатане, или как он, Люцифер, уже люцифер его называет, ему все это было неугодно. Манускрипты о пребывании Христа в Индии Тибете изучали в буддийских монастырях очень давно. Вот, в частности, в 1922 году с вами Абхадан, Абхадананда изучал эти, потом в 1925 году изучал Николай Константинович Юрий Николаевич, а Юрий Николаевич Рерих, вы знаете, это известный ученый востоковед, он знал десятки языков и наречий, особенно вот эти разные восточные языки и наречия. В книге Николая Ререха Алтай Гималая. Там есть записи, сведения о пребывании Иисуса Христа в Тибете и в Индии. Вот эта книжечка, если увидите, то надо вам ее тоже как-то приобрести. Если кто-либо будет слишком сомневаться о существовании таких документов, о жизни Христа в Азии, то значит он не представляет себе, как широко распространены были в свое время вот эти апокрифические Евангелия. То есть апокрифы – это все то, что не вошло в так называемый канонизм церковный, поповский. А вот эти так называемые вселенские соборы ихние, они когда происходили? В первой половине первого тысячелетия, до раскола вот этой вселенской христианской церкви на западную и на восточную, а это случилось в VII веке. Ну, с 6 уже раскол, до 8 века, вот в 7 веке он. А все эти соборы у них были до этого, когда она еще, так сказать, церковь вроде бы была единой. Но она уже тогда была церковью имперской, государственной, потому что там уже силы зла поработали, и от учения Христа там мало чего осталось. Осталось только вот в этих четырех Евангелиях кое-какие его высказывания. Вот, в частности, Нагорная проповедь. Ламы Востока знают, что Иисус, проходя по Индии Гималаям, обращался не к браминам, не к шатриям, а к шудрам, то есть к трудящимся и к униженным кастам. Записи в манускриптах помнят, как Иисус возвеличил женщину, Матери Мира, и Он отрицательно относился к так называемым чудесам. Записи вот, буддийских лам говорят о том, что Иисуса убил не еврейский народ, а представители римского имперского правительства. То есть у них это была идея его уничтожить. А иудеи и евреи, они использовались якобы вот в этом. Империи, богатые капиталисты, махровые собственники убили великого общинника который нес свет и трудящимся бедным, ибо это путь подвига, путь света. Иса тайно оставил родителей вместе с купцами из Иерусалима, направился на восток к реке Инду за совершенствованием, изучением законов учителя. Он провел время в древних городах Индии, Жагарнадхи, Рагжа Грихи, Бенариси. Его там любили, он жил в мире с вайшами и шудрами, которых он обучал. Ну, то есть, это касты, эти индийские, самые такие низшие касты. Но брамины и кшатрии, брамин – это самая высокая каста у них там, а кшатрии – это вторая, как бы, пониже чуть-чуть. Вот брамины и кшатрии сказали ему, что Брама запретил приближаться в сотворённом, из его чрева и его ног. Вайши могут слушать веды лишь по праздникам, а шудрам запрещено не только присутствовать при чтении вед, но даже смотреть на книгу, где изложены были веды. Шудры обязаны только вечно служить рабами браминов и кшатриям. Но если не слушался речей браминов и ходил к отверженным проповедовать против броминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, чтобы человек присваивал себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. Иисус говорил, что человек наполнил храмы мерзостью. Чтобы угодить камням и металлам, человек приносит жертву людей, в которых обитает частица высшего духа. Человек унижает работающих поте лица, чтобы приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. А сейчас сколько бездельников в рясах, которых кормят все остальные так называемые овцы-посомые? А им бы тоже надо вкалывать бы. Но лишающие братьев общего блаженства будут лишены его сами. И промины к шатве. Станут шудрами у шудр. Вайши и шудры были поражены изумлением и спросили, а что же они должны делать? А Иисус говорил, «Не поклоняйтесь идолам, которых вам предлагают брамины. Не считайте себя всегда первыми и не унижайте своего ближнего. Помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому-либо». «Не желайте того, чего не имеете, но что видите у других». И тогда, многие узнав про то, что говорил Иса, они решили его убить. Затем он был в Непале, потом был в Гималайских горах. «Сделай же чудо!» – говорили ему те или иные служители храма. А он им отвечал – Чудеса начали появляться с первого дня, как мир был сотворен. Кто же их не видит, тот лишен одного из лучших даров жизни. Горе вам, противники людей. И это он разным этим служителей различных храмов, различным священникам, различным попам об этом говорил. Горе вам, противники людей. Горе вам, если вы ждете, что он... То есть Бог засвидетельствует свое могущество чудесами. Иисус учил не стараться видеть собственными глазами вечного духа, то есть не физическими глазами надо вечный дух видеть, то есть не чудеса разные должен вам показывать, а чувствовать его сердцем и стараться быть чистой душой и достойной того, чтобы чувствовать его сердцем. Не только не совершайте человеческих жертвоприношений, но и не закалывайте животных, ибо все дано на пользу человека. Не воруйте чужое, ибо это было похищением у ближнего. Не обманывайте, чтобы вас также не обманули. И пока народы не имели жрецов, а жрецов же полно везде, да? Естественный закон ими управлял, и они сохраняли непорочность души. Вот откуда все преступления пошли. Как только появились жрецы, священнослужители, пресвитеры, попы, прилаты, и пошло-поехало. Когда ему исполнилось 29 лет, он прибыл в страну Израиль. Ну, естественно, стал народ учебным. Пилат, правитель Иерусалима, приказал схватить Иисуса, доставить его судьи Однако надо было сделать так, чтобы народ не возбуждать. Иисус продолжал учить. Правитель пришел в гнев, подослал к Иисусу перед их слуг, чтобы следить за всеми его действиями, доносить о словах его народу. Праведный человек сказали... Иисусу, переодетые слуги правителя, научи нас, надо ли исполнять волю Кесаря или ожидать нам близкого освобождения от Кесаря? Но Иисус, видя насквозь прислужников переодетых, сказал, а я не предсказывал вам, что вы освободитесь от Кесаря. Я сказал, что душа, погруженная в грех, будет освобождена от греха. Так учил Иисус, но правитель Пилат, испуганный приверженностью народа к Иисусу, который, если верить его противникам, хотел поднять народ, приказал одному из своих соглядатаев обвинить Христа. Высокий, близкий всем народам облик Христа сохраняет буддисты в своих горных монастырях. И не дивно то, что учения Христа и Будды сводят все народы в одну семью, но дивно то, что светлая идея общины выражена Христом так ясно. В одном из манускриптов древних говорится о жизни Иисуса в Тибете. Около города Лхасы был храм, храм учений, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с рукописями. Мингсте, великий мудрец Востока, был в этом храме. Через много времени с величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И Мингсте и все великие учителя широко открыли врата и приветствовали еврейского мудреца. Часто Мингсте беседовал с Иисусом о грядущем веке и о священной обязанности, принятой народом этого века. После этого Иисус учил в монастырях Востока и на Базарах, там, где собирался простой народ. Одна женщина, у которой умер сын, принесла на руках в присутствии множества людей он разложил руку на ребенка, ребенок встал из мертвых. И многие приносили детей. Он возлагал руки и излечивал их. Много дней провел он там, на востоке. Он учил людей лечению и о том, как землю превратить в небо радости. Его полюбили. И когда пришел день ухода, все печалились, как дети. Иисус повторял, «Ведь я пришел показать вам ваши человеческие возможности. Творимые мною все люди могут творить. И то, что я есть, вот такой, все будут такими». Вот эти дары принадлежат народам всех стран. Для всех это вода и хлеб жизни, ну то есть то, чем Он обладал. Это к этому путь всем открыт. Весьма символично, что Христос вернулся в Израиль и стал проповедовать в возрасте именно 30 лет. Это связано с тем, что раньше 30 лет даже у самого высокого духа, находящегося в физическом теле, не могут открыться центры высшего сознания, через которые... Внутренний человек мыслитель связывается с своим высшим «я» и оттуда с космосом. Истинное бессмертие человека наступает при высочайших уровнях духовности, когда сознание не прерывается, ни во время пребывания в тонком мире, во сне, ни в развоплощенном состоянии, и сохраняется память о прежних воплощениях. Вот мы слышали о бессмертии, да? О бессмертии. Что такое бессмертие? Это когда вот, человек лег спать, и то, что он делал здесь, и то, что продолжает в тонком мире, вот перехода, потери сознания, что встает, а я не помню, там что я делал вознемер, не помню. Такого не помню у них нет. Те, кто достиг в этой формы бессмертия, видов бессмертия много, но вот настоящий уже абсолютный такой бессмертие, когда человек во всех, где бы он ни был, в каком бы он мире ни был, он, переходя из одного мира в другой, обратно туда, он везде, в полном сознании находится. То есть никакой потери сознания между, вот, допустим, вот, умира... многие умирают, они в момент перехода из физического мира в тонкий мир, на какой-то момент теряют сознание. То есть не участвуют в этом, в этом процессе, его не наблюдают. И только там потом пробуждаются, когда все это закончится. Понятно, да? Вот это называется смертные люди. То есть они теряют сознание в момент этих переходов, то есть так называемой смерти. Переход из тонкого мира в ментальный, тоже теряют сознание. Если в огненный мир надо кому-то перейти, там тоже теряют сознание, потом там пробуждаются. А вот тех, кто достиг бессмертия, то есть у адептов, архатов, кто поднялся, у них такой потери нет. Вот такие называются бессмертными. То есть они состояние смерти не испытывают. А мы постоянно испытываем. Вот лег спать, понимаете, встал, и что там делать то во сне? Ничего не знаю. Ну кто-то знает, понимаете, там немножко что-то. И то, ты можешь заснуть на 10 секунд, а в это время проживешь там много лет. А помнишь только последние мгновения. И вот про эти последние мгновения многие говорят, а я знаю, что я во сне делала. Брехня это. Не знаешь. Знаешь только последние мгновения. А за эти мгновения там могут пройти огромные отрезки времени, по нашему понятию. А по ихнему там времени нет. Поэтому... Не торопитесь заявлять, что вы там все это знаете, что с вами происходило. За последнюю секунду может быть, а эта секунда там может превратиться, вот один на 10 секунд уснул, а в тонком мире он прожил несколько лет. Понимаете? Он там женился, там детей нарожал, пошел в магазин и сознание потерял и когда очнулся, а эти на него смотрят, которые здесь, они тоже перепугались, потому что он сознание потерял. Этот человек, если он все от начала до конца там помнил, вот о нем можно сказать, что за 10 секунд он нам прожил столько лет и мог бы написать, так сказать, большую книгу, все постепенно там описать. Вот если каждое утро вы бы вставали и после этого написали бы десяток томов, то, что вы делали там за это время. Вот тогда вам можно было бы поверить, что вы помните, что там с вами было. Понятно, да? Поэтому, когда вот вы иногда начинаете рассказывать мне, там вот а я вот там то видел, там эти во сне, ну, конечно, видели, это понятно. Но это последние мгновения перед просыпанием обычно. Вот они, они запоминаются еще как-то, потому что почему? Потому что момент перехода от тонкого сознания к физическому, вот этот момент, переход, он длится мгновение. Но человек еще живет как бы там одной ногой, а другой здесь. И вот это, в момент, когда он шагает оттуда сюда, вот этот момент называется у него «я помню сон». И все. Так вот имейте в виду. Не беда, что люди на нагромоздили около прекрасного облика свои неуклюжие приношения. Существующие изображения, ну вот на разных иконах, там, скажем, везде, да, не похожи на него. А ведь тысячи же икон, да? Ну, по планете же тысячи икон, спросят, почему не выправлено его изображение. Ну почему там, скажем, сам он или высшие силы его великие собратья, Иконы здесь не подправили. Почти все изображения не отвечают сходству, то есть они все не похожи на него, на всех этих иконах. А существует, оказывается, причина для этого. Наиболее схожие изображения, наиболее близкие к его облику изображения не выдаются людям. Этого нельзя делать. Понимаете? Вот почему, допустим, свои собственные фотографии нельзя никому раздавать. В первую очередь темные, скажем, и колдуны могут использовать для того, чтобы с одного снять болячку и вам ее бросить. Или подобное что-нибудь, у них гадость там сделать. Поэтому, когда, например, фашисты там ползали по этому эссе, по Тибету там, и пытались все время фотографировать всех там монахов, там лам, понимаете, все. Вот. Некоторых ламп на их высокоточные по тем временам оптики нигде на фотопленке не оказывалось. Мы с вами можем просто закрыться, там, убежать от этого фотографа, там, который пытается. А вот те, которые выше нас уровня развития, они просто не разрешают на фотопленке себя изобразить, как бы ты ни старался. Люди обычно предпочитают облик сложный ими самими. Но ну, вот можно дать настоящий облик Христа, скажем. Но каждый народ, там, у каждой церкви, у каждой секции обязательно что? Там что-нибудь свое прерисуют, да? да? Вот у этих, ну, скажем, у негров Иисус должен быть черный обязательно. Понятно, да? Но он же ближе, роднее им. По описанию Елены Ивановны Рейх, ее сын, известный художник Святослав иреев написал картину «Возле ближнего своего, на которой изображен данный облик Христа, с поднятой для благословения рукой. Но, ну, может быть, его даже видели. Вот он ближе к истинному облику. Вспоминая ли учителя, можно проникнуться любовью. Но при этом надо помнить, что. Не может быть исключительной любви среди братства великих учителей. Исключительной любви. Настоящий ученик будет иметь среди вот них, скажем, своего учителя, но он будет относиться с любовью и к другим учителям. А Иисус вернулся в Израиль и был готов дать знания, великие знания людям. Там как раз вот я, Иоанн Креститель призывал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Много людей собиралось у берегов Нижнего Иордана, чтобы принять крещение от Иоанна. Слышались вопросы, а кто ты? А он отвечал, что он глаз вопиющего в пустыне. «Я крещу вас водой, а вот идет сильнейший меня, у которого недостойно развязать ремень обуви. Он крестить будет вас Духом Святым и огнем». Ну вот, две тысячи лет с лишним он как раз и крестит да Духом Святым кого-то, а кого-то огнем. А сейчас вот этот процесс будет нарастать, он уже нарастает, весь 20 век. Огня же много, да? Вода в древней мудрости соответствует тонкому астральному телу человека. Крещение чистой водой – это символ очищения от несовершенства разных желаний и эмоций. Крещение Духом Святым, то есть огнем, это очищение, то есть утончение сознания, очищение мыслей, духовное преображение человека. Христос начал огненное крещение вот две тысячи лет назад. И в нынешнюю огненную эпоху на новом ветке спирали в эволюции земного человечества великому делу духовного преображения людей служит живая этика, огне-йога или огненная йога. В Евангелиях описан вот этот мифический путь Христа в земном облике. Это рождение, учение, крещение, искушение, труд на благо людей, преображение, встреча с предательством, распятие, воскрешение, возвращение к Отцу Небесному. Для нас вроде бы это миф, да? Вроде бы. Но миф всегда отражает какую-то реальность. И вот то, что с Христом, это по сути дела и с каждым из нас происходит. В той или иной степени, конечно. С ним это намного больше, чем с нами. Очищение, утончение каждой нашей составляющей, части, ведет человека ввысь, в беспредельность эволюционного совершенствования. Вот первым шагом на пути рождения духа и начала восхождения – это очищение сердца. Балаватская писала, что чистота сердца. А что такое чистота сердца? Ну, допустим, чистота там, скажем, какой-то ткани, нам понятно, да? Хорошенько постирать, там покипятить, там и так далее. А чистота сердца? Его тоже, оказывается, надо постирать, помыть. Чем? Если тут водой мы моем с вами, да? А там чем? А сердце, оказывается, огнем. Да. Только огнем. А что такое огонь? Бескорыстие и бесстрастие. Вот огонь. Бескорыстие, когда все, что в сердце там было навалено, всякий материальный мусор, сгорает. Понятно, да? И у человека нет никаких, никакого пристрастия к этой материи. Ну, шел в кошельке, там, тысячу долларов потерял их, и совершенно не, не, не, не беспокоится, не расстроится. Тысячи долларов там потерял, все. Или там вышел на пять минут из дома, квартира вдруг взорвалась там, сосед его взорвал. Ну, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенное веки Сказал и пошел дальше. Да? А на самом деле ведь не пошел, нет, да? Стал копаться там в барахлях, а что-нибудь осталось, может быть, там. И без страсти Безстрастия. Это тоже когда что? Страстей нет. А страсти у нас какие? Они все материальные, да? Вот огонь должен их выжечь. Вот великие святые все, возьмите, христианских святых. Чего они святыми стали? Даже попы их и только канонизировали, его святые. Это потому что они освобождались от страстей и были совершенно бескорыстными людьми. То есть вы у них там в загашнике нигде не нашли бы никаких накоплений на черный день? И счетов в банках у них тоже ни у кого не было, ни одного святого. Он, святой Ян Кронштадтский, помните, если читали, что-то о нем слышали? Но его там проповеди службы собиралась в этом Кронштадтском храме по 5-7 тысяч человек. Он весь был буквально у него это, в рясе, у его, так сказать, там, одежде. Все было везде натолкано деньгами. Он без денег, наверное, ни минуту там существовать не мог. Ему постоянно толкали деньги, но он ничем не пользовался. Он постоянно раздавал тем, которые вокруг. И он почему-то, когда вытаскивал руку из кармана и кому-то давал, он точно ну, непонятным способом вот в, эти, в эту руку именно столько попадало вот этих купюр, сколько надо было вот этому, кому он давал. Так вот чистота сердца. Когда сердце очищено вот этим вот огнем от корысти. От страстей. Вот это необходимое условие достижения познания духа. То есть без этого очищения ни, никогда не познаешь, что такое дух. А вот материю, пожалуйста, можешь ее сколько угодно купаться, жевать, нюхать, щупать, понять, обнимать, там, ласкать, тащить ее к себе, эту материю, да, сколько угодно, пожалуйста. Ну и в конце концов, что? Она же тебя и уничтожит. Как уничтожит? То растворит в себе, да и все исчезнешь. Сердце должно быть наполнено чувством нераздельности со всем живущим, со всей природой, иначе успех будет невозможен. Вот это ощущение единения нашего зерна духа, нашей монады, божественной частицы у нас со сверхличным духом, с духом, с миром духовных сил, дает то блаженство, то высокую, ни с чем Совершенно несравнимую радость, неземную радость, рядом с которой все временные страдания обращаются в ничто. В каждом человеке рождается Христос. Но Христос – это не личное имя. Оно существовало еще задолго до прихода в мир Иисуса и означало достижение на пути восхождения Духа высшего озарения когда человек скорбей своим ревностным трудом достигает очищения, то есть божественного состояния. С рождением духа в человеке просыпается совесть, то есть ангел-хранитель, который требует исполнения закона гармонии. И тогда в душе, прежде молчавшей, возникает диалог, ну и так далее, и тому подобное. А потом вот сами будете изучать Желаю вам успехов.